Я думаю, что все видели такие вариации на тему. Напечатай фото, купи лайки, накрути подписчиков, стань популярным. Ну, сейчас время социальных сетей. И, возможно, кого-то манит вот такая фальшивая популярность. Но, с другой стороны, представьте себе, что вы дома себе купили, надувную мебель поставили. Вроде она есть, но пользоваться вы ей не можете. То есть, визуально это все вроде бы красиво, и фотографии интересные получаются. Но, стоит ли это делать, я считаю что все-таки не стоит мне практически каждый день тоже пишут вы развиваете свое ателье давайте развивайтесь, купите подписчиков недорого люди увидят что вы популярны будут тоже подписываться будут рекламу вам заказывать но я не думаю что это так Потому что вот у меня соседка, девочка молоденькая, ей 17 лет, она хочет быть моделью. Очень интересная, симпатичная девочка. Я думаю, что у нее все действительно получится в этом бизнесе, если она будет правильно развиваться и двигаться дальше. Ну, вот за ночь у нее появляется 10 тысяч подписчиков. То есть, ну, лайки не прибавляются. То есть было 23 лайка, осталось 25, 23, 22 лайка, 10. То есть, если это рекламодатель, он посмотрит и поймет, что люди фейковые, они пустые. И в любом случае рекламодатели, они просматривают активность, они понимают, как понять, накрутил человек или на, не накрутил подписчиков, или активность. Это все действительно видно, даже я могу просмотреть. А человек, который заказывает рекламу и готов платить за это деньги, он тем более знает, каким образом это проверять. Вот я могу сказать, смотрите, что моя бабушка, вот, это был больше как прикол, ей 82 года, она была лектором в молодости, и я ее сняла на видео. Я сняла 6 роликов, зарегистрировалась на YouTube, вот это вот мой канал, как видите, он не оформлен, Елена Попова опубликовала 15 февраля 2019 года ролик, переводят этого воспоминания. Ну, бабушка просто видела могилы ребят, которые погибли, и немножко знала эту историю, вот смотрите, 15 февраля опубликовано видео, на данный момент 1 марта 10 10709 просмотров, конечно появились хейтеры, кому-то понравилось видео, кому-то видео не понравилось, как вы видите 61 комментарий вот внизу, то есть ну, мы не ожидали, потому что я загрузила и на этом успокоилась в принципе, то есть это был больше как семейный альбом. А наша бабушка теперь есть на YouTube. вот ей 82 года, почему у вас нет на YouTube? мы больше так веселились всей семье, пока нам не позвонили родственники с Кемеровой, они сказали, мы вашу бабушку видели на ютуб, Лидии Григорьевне, привет. Ну вот я смотрю, а уже смотрите сколько просмотров, то есть мы ничего не накручивали абсолютно, все честным способом, но я загрузила 6 видео. И в других видео 5 просмотров, 6 просмотров, 7 просмотров. Здесь 10709 просмотров, как вы видите. Просто я к тому, что не надо накручивать ничего. Не надо ничего делать искусственно. Просто мы никогда не знаем, что людям понравится, что они будут смотреть, что они будут ненавидеть, что действительно станет популярным, а что нет. Нужно просто пробовать. Нужно просто верить в себя. Потому что... Когда мы что-то накручиваем искусственно, падает активность. То есть а люди, которые каждый день следят за нашим аккаунтом, они это увидят. То есть и не каждому это понравится, потому что мы сейчас все за натуральность, мы боремся против фальши. Если вы хотите получить какую-то фальшивую популярность, то я уверена, что если вы интересный человек, она придет к вам сама. Просто может быть не прямо сейчас или если вы хотите привлечь внимание, быть похожим на кого-то, просто смотрите на себя, развивайтесь в лучшую сторону, ищите себя, и тоже все получится. Вызвать чью-то зависть, но этого не стоит делать, потому что человек самодостаточно, он даже не заметит того, что вы сделали, если даже вы хотели ему сделать больно, или чтобы он вам позавидовал. Я надеюсь, что хотя бы кого-то, Этим видео я удержу от накрутки лайков и подписчиков. Вот У меня была ситуация, чтобы подъехать к моему дому, нужно немножко попетлять вокруг других домов. И я у таксистов всегда спрашиваю, знаете, когда ехать или нет. И кто говорит, да, везет, кто говорит, нет, я говорю, я расскажу. Направо, налево, за машиной направо, гараж объезжаем налево. И я также объясняю мальчику-таксисту, а он вообще идет не туда, вот поворачивает не туда. Я ему кричу, да не туда, налево, надо поворачивать налево. А он не слышит, поворачивает в другую сторону. Я ему кричу на ухо и смотрю, что у него нет этого уха. Я пересела с другой стороны, начала налево, направо, вот так прямо, конечно, чужусь, дайте назад. И все получилось, мы приехали. Я смотрю, думаю, да, я кричала в ухо, которое просто у человека не было. Я надеюсь, что до кого-то мое видео все-таки дойдет, принесет вам пользу. Я желаю всем верить в себя э, и искать все-таки свое место, свою нишу и верить, что все получится.